Приветствую вас в нашем проекте. Мы помогаем людям заработать на бесплатных раздачах бонусов. Это ваш доход на автомате от одной тысячи рублей в день. Одним словом, включите терминал в личном кабинете и занимайтесь своими делами. Наш скрипт бот все сделает за вас, а вам лишь останется вывести заработанные деньги удобным для вас способом. Кто и за что нам платит эти бонусы? На сегодняшний день в интернете существует более сотни тысяч сайтов, которые платят бонусы в виде рублей, долларов или евро. Все, что вам придется сделать, это запустить систему и смотреть, как поступают денежные средства на ваш счет. У нас очень мощные серверы, которые ускоряют сбор бонусов до максимума. Давайте приступим к регистрации. Внимательно заполните все данные. Укажите действующую почту, придумайте логин и пароль. Согласитесь с правилами и нажмите кнопку «Продолжить». Перейдите в личный кабинет. В кабинете находится терминал скрипбот который автоматически будет собирать бонусы с различных сайтов. Деньги зачисляются в режиме онлайн на ваш баланс проекта. В проекте почти по всем направлениям моментальные выплаты. Если у вас остались вопросы по работе с системой, посетите раздел «Часто задаваемые вопросы».